Как вы уже поняли, меня зовут Томас, и да, я еще студент. Учусь я в университете редстоуновой физики на третьем курсе. В моей жизни ничего особого не происходит, за исключением периодических опозданий в универ. Будучи сонный, я забыл, что после 10 утра этот ход закрывают. Ну ничего, не первый же раз.